Журнал сделок трейдера. Здравствуйте всем, меня зовут Максим Пистолетов. Сегодня хотел рассказать и показать вам свою сделку, которую я совершил на срочном рынке Фордс. В последнее время все реже и реже удается поторговать и совершать сделки вручную, потому что не хватает на это времени, большей степени торгуют роботы. И как я еще раз убедился, что очень сложно действительно придерживаться торгового плана и выполнять то, о чем я сам рассказывал в курсе по техническому анализу, о чем я сам, к чему я сам призываю трейдеров, как действовать. Давайте посмотрим, что же произошло и в чем были мои ошибки. Я об этом вам постараюсь подробно рассказать, чтобы вы попытались в следующий раз не совершать подобных ошибок, а действовать по своему плану, действовать, собственно, так, как я рассказывал, рассказываю в своих курсах и призываю действовать вас, чтобы вы стали успешными трейдерами. Давайте начнем. Итак, первая сделка. Это был вход в сделку рубль-доллар. Здесь кратко проведу параметры. 65,115 была точка входа. Стоп был выставлен по цене 65,170. Нормальное соотношение 25 на 105, то есть 1 к 4. Вполне нормально для ручной торговли. Вход был по большому объему. Сейчас я это покажу и поясню, в чем это состояло. И таймфрейм был входа 1 минута. Давайте посмотрим. Перед тем, как совершить сделку, я не, не проводил подробного технического анализа предыдущих дней, не смотрел вдаль, но увидел вот такую ситуацию. Увидел, что в стакане появился, и это вы сейчас видите просто принтскрин, объем был намного больше и он появлялся постоянно. После этого я посмотрел, проанализировал график и увидел, что действительно в этом диапазоне достаточно большие объемы, то есть объемы, которые больше, чем вот я вижу на всем графике. Это минутный объем. То есть вот прошли огромные то есть, объемы. Тут объем, наверное, это включает в себя 10-15 предыдущих сделок, если не больше. То есть кто-то активно продает. Отсюда можно сделать всегда вывод, что если кто-то активно продает и от этого рынок не отскакивает, то после того, как этот объем будет продан, что рынок должен дернуться вверх по инерции. Вот такой похожий принцип реализован в роботе Glass Trader. Давайте смотрим, что происходит. Я в эту сделку захожу. Просто пытаюсь продать, э, купить по объему. Вот по этой цене был вход. И был выставлен стоп по цене 65-170. И видите профиль. Выглядит все достаточно красиво. Большие объемы. Вот на свече, в которую я входил, тоже был большой объем. И моя была идея, что рынок просто дернется вверх, дойдет до ближайшего предыдущего локального хая. Вот это 65-300 я поставил. Теперь давайте посмотрим на следующий слайд. Как видите, стопик здесь был сдвинут. Я посмотрел график, стал анализировать более а, ранние периоды. Здесь видите, все равно пока еще на минутке я смотрю. И увидел, что достаточно мощная поддержка, она находится чуть ниже. То есть меня может выбить. Соответственно, я делаю то, что не нужно никогда делать. Я передвигаю стоп чуть ниже обратно. Да, в принципе, пока параметр сделки там, 1 к 3 соответствует. То есть, э, профит должен быть не меньше, чем в 3 раза больше, чем стоп. Да, соответствует, но тем не менее, я сделал непростительную грубость. Сдвинул стоп назад. И это меня спасло от того, чтобы меня не выбило. Вот по 65, 170 меня должно было выбить. Вот в это время. Где-то около 12, так чуть раньше 12 часов. Вот здесь. Здесь меня должно было выбить из сделки этого не произошло большинство трейдеров считает о как классно я сохранил свою позицию ну, давайте смотрим следующий слайд и смотрим что же в результате этого произошло а произошло следующее что стоп мой все равно сработал он сработал да по цене 65 160 там, может небольшим проскальзыванием то есть я сдвинул стоп вроде как пережил какой то момент но все равно рынок пошел против меня значит моя идея была неверно, но здесь так нельзя сказать, что она была неверна. Здесь действительно был отскок. Но он, отскок, как всегда бывает, от крупного объема, он достаточно локальный. Вот здесь кто-то продался, потому что объемы были большие. И дальше рынок по инерции отскочил, потому что больше продавцов на текущий момент не было. Он отскочил, но отскок не получился такой более длительный. Я планировал, что он будет сюда, но он оказался боковым. И дальше рынок продолжил свое движение. После этого я провожу подробный технический анализ, больше рисую графиков, вспоминаю все то, чему я учил и рассказывал в своем курсе по техническому анализу и делаю новую сделку. На следующем слайде я покажу, почему эту сделку я совершил. Следующая сделка номер два уже идет по каналу и по уровню поддержки. Вход был по 65-126, стоп выставлен достаточно большой. Но соотношение стоп профит 36 на 124, 1 к 3,5. В общем-то это нормально укладывается в рамки. Вход был от поддержки, она же была нижней границей канала. Входил я по минутному графику, но таймфрейм графического анализа, на котором я проводил анализ, он вставлял 15 минут. Это нормальная практика и всегда на более большом таймфрейме лучше искать глобальный уровень поддержки, строить каналы. Это очень часто помогает совершить грамотную сделку и понять где находится, в какой тенденции находится текущая ситуация. рынка. Давайте посмотрим, что у меня получилось. И вот моя вторая сделка. Здесь я уже, здесь видите, за несколько дней уже график. Я построил канал. Он немножко у меня получился такой сходящийся. Я обычно на это не обращаю внимания. То есть для меня это нормальная ситуация, что он чуть-чуть сходится. Прекрасно, нижняя граница. Входить как вы знаете, по тренду, тренд идет нисходящий. Можно только от верхней границ. То есть отсюда нужно входить. Но поскольку здесь у меня была, вот где сейчас видно линия красная, она сейчас же является стопом, здесь была хорошая поддержка, которую я тоже проанализировал на 15 минутах. Поэтому я использую также то, что здесь есть уровень поддержки. И от него я сейчас попытаюсь здесь зайти Потому что, как видите, вот здесь еще, здесь еще и такой пробой вот такого локального нисходящего тренда идет. И вот подобный графический анализ. Нанесен канал, нанесен, на ур, нанесен был уровень поддержки. Я совершаю следующую сделку, покупаю у нижней границы канала. С расчетом на вход вот 65 350, то есть где-то на верхней границе канала. Все, это моя следующая сделка. Теперь обратите внимание, здесь на этом слайде увидим еще одну мою ошибку. Да, действительно, вход, действительно, выход по верхней границе канала. Но обратите внимание, изначально-то я выставлял, где профит. Я выставлял профит вот здесь на 350. То есть, вот да, действительно это была граница канала. Но канал-то, он идет под наклоном, в отличие от уровня поддержки и сопротивления, которые горизонтальные. И канал ко мне приближался. И я, соответственно, профит чуть-чуть подвинул ближе. Опять же, не использовал многоуровневый профит, что тоже не очень хорошо. И мое соотношение стоп к профиту, несмотря на то, что сделка хорошая, оно уже немножко близко совершенно к трем. И вот эти все проскальзывания, стопы могли бы это соотношение еще ухудшить. То есть, если бы у меня сработал стоп, я мог бы еще там пролететь там на 5-10 пунктов. Вполне возможно, потому что объем был там не один контракт. Но, тем не менее, вы видите, что выход сделки, он смотрится достаточно красиво. Но я всегда не сторонник того, чтобы сделки были красивые, а лучше, если сделки будут у вас грамотные. И вы будете их совершать. Пусть это будет убыточная сделка, но она будет по вашей, по вашей стратегии, по вашему алгоритму. Именно вот про это я в курсе рассказываю. Смотрим. Такое более приближение моей сделки. Да, вот первый вход. Давайте я вам покажу сейчас. Первый вход, стоп, да, здесь первый вход был по объему, не по графически, потому что вход в центре канала был бы незакономерным. И следующий вход уже от нижней границы канала, ну не совсем прям здесь на границе, но рядом вход и выход по верхней границе канала. Да, сделка получилась прибыльная, но были, как я уже сказал, несколько ошибок. Призываю вас еще раз совершать грамотные сделки. Только они нас научат дисциплине. То, что я редко торгую, на этой сделке наглядно продемонстрировано, что дисциплины мне самому-то в сделке и не хватило. Несмотря на то, что все-таки я ее закрыл в плюсе. Теперь хочу подвести итог, разобрать еще раз сделку. Что у меня получилось? Сделка номер один. Эффект от объема получился очень небольшой, но тем не менее идея была правильная. Зайти от объема, но можно было побыстрее покрыться. Следующее. Слава богу, у меня был стоп, который нельзя было переносить против сделки, тогда бы убыток был бы от первой сделки меньше. Почему нельзя переносить стоп? Как можно это избежать? Это можно использовать дисциплинарный стоп. Дисциплинарный стоп используется в нашем роботе. Мне бы очень пригодился свой же робот, супер смарт, стоп и профит. Но вот, к сожалению, у меня этот робот был не запущен. А он бы очень дисциплинарный стоп, который не позволяет двигать в обратную сторону помог бы мне уменьшить убыток от первой сделки. Следующая ошибка нельзя двигать профит. Это изменял мой и расчет соотношение стоп и профита. И соответственно лучше бы я использовал многоуровневый профит это успокаивает трейдер. То есть покрыл первый профит уже спокойнее. Ну и можно еще использовать перенос без убыток. Еще раз повторяю перенос без убыток это не трейлинг стоп. Трейлинг стоп я не сторонник его использования. Делать Два и три точки входа, это нормально на одно и то же месте. Я рекомендую делать там long можно попытаться еще long Третью сделку уже рекомендую делать тогда шорт с переворотом. Видимо, вы уг... рынок все-таки идет не в том направлении, которым подает вам сигналы. Больше трех входов в одном месте делать не нужно, это уже зацикливание, значит вы не понимаете, что происходит. Или рынок боковой, а вы пытаетесь найти тренд. Два входа нормально, три входа нормально, четыре входа уже слишком много для одной точки. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, мои ошибки помогут вам их избежать. И робота, который помог бы мне эти ошибки не совершать, SuperSmart стоп и профит вы можете найти на страницах нашего сайта kbrobots.ru Всем спасибо за внимание и успехов вам в трейдинге.